Всем привет! С вами Оля, и сегодня я хочу вам показать, ну я делаю сегодня уже третий выпуск рубрики «Все для пэтов», и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие бантики для LPS, без не такой головы, как у залетел Little 2000, и ноутбук, и кровь для пэта. Итак, начну я, пожалуй, с ноутбука, ноутбук будет выглядеть вот так, я делала Apple, у меня один пока что, я буду делать его в черном цвете, то есть это первый ноутбук, поэтому у меня косые кнопки. Да, они ужасно косые. И у меня теперь, да, теперь на подписчиков у меня их два. Да. Я уже рада. Йо. Так, и таксочка, ножнички, э, простой карандаш и картон, естественно, что-то Ладно, линейка, кстати, вот, Поставим. Теперь я беру и вырезаю, то есть черчу сначала прямоугольник. Это заготовка ноутбука нашего будущего. Вот как вы начертили вот, линию, да? Сейчас секундочку. Вот линия, вот она. Итак, вот сделаю вот, клавиатура из ничего. Вот, эта линия, вы сразу ее надрез, надрезайте, чтобы, ну, сейчас расскажу вам, для чего. Вот так вот, примеряйте, вот, в этот момент, когда вы отрезали, вот, например, я хочу вот такой ноутбук, то есть мне этого хватает. По ширине он мне подходит, в принципе. Ноутбук у меня идеальный. Секунду. Сегодня... Только вот вот этот верх не забывайте подравнивать. Да. И согните его напополам. Вот этот прямоугольник нужно согнуть напополам. И я забыла еще кое-что. Нам понадобится простой альбомный лист и, соответственно, клей. Теперь надо подровнять так, чтобы было вообще идеально ровно и все было, так сказать, чики-пуки. Вот. Я ровняю вот так, просто. Я ничего не черчу больше, просто подровняю. Ладно, сойдет. Теперь... Берем мусор в сторону, потому что он мне будет мешать, естественно. Сгинаю на план. И теперь разгина опять. Беру альбомный лист и обвожу наш прямоугольничек. На этом беленьком листике. Здесь можно на любой стороне, потому что он как бы простой. Ничего сверхъестественного. Так. Отвели, и нам теперь надо это все вырезать. Вот у меня получился такой прямоугольник. И теперь нам нужно приклеить его к нашему ноутбуку. Вот. Чтобы не запачкать стол, тем более он меня бил, когда клей высыхает, он становится немного желтоватым, Я клею прямо на картоне. Вот я не только по краям обычно, а все. так Примерно. И... Вот так вот поравняем по вот этим краям. Я знаю, вам не видно, но потом вы увидите результат. Пускай пока чуть-чуть подсохнет, не до конца, и мы подровняем наш ноутбук будущее. Держим на готове карандашик, потому что нам скоро понадобится. И линейку заодно, чтобы не получились косые кнопочки. И экранчик. Ноутбук, в принципе, у меня высох уже, и осторожно, держа за серединку, где уже примерно намечен изгиб, смотрим на вот эту линию и сгибаем его осторожненько. И теперь нужно подровнять неровности. Вот, То есть ноутбук делать очень легко И тогда я делала немножко по-другому То есть чуть полегче И немного не такой прочный, как этот будет Был Короче Вот, в принципе нормик В смысле нормальный То есть этот ноутбук я делала из простого альбомного листа мы делали Тут я рисовала карандашиком у меня немного дебильный. Ну, я с ним снимала уже видео, так что все. Теперь мы берем э, карандашик и линейку. И вот по линии изгиба я карандашом сначала бледненько, потом поярче нарисую вот такую линию, чтобы уже знать, где экран, а где кнопки должны быть. Беру линейку и рисую контуры экрана, чтобы оставить место, естественно, надо будет так. Sorry. Еще раз рисую здесь линию и проверяю ровный или нет. Вот, подождите секунду, то есть тут в принципе как-то не очень важно. Потому что этот экран мы потом все равно заклеим. Нам просто надо знать, сколько все. Вот. И теперь равняем наш экран. Чтобы он был у нас ровненький. Вот. Так вот. И теперь я просто вырежу такой прямоугольник черного цвета. Теперь рисуем кнопки. рисуем примерно так же, как и экран, рамочку, вот так вот, надо просто вклеить чуть-чуть, Теперь я разукрашиваю карандашом и рисую контур фломастером. Вот я сделала ноутбук, наконец. Тут такой бред. Apple написано. Там нет яблочек. Почему-то. Ну, не знаю. Мне его время вырезать. Кнопочки. Вот. Сам ноутбук, он черный и он закрывается и открывается хорошо. Бантик. Для него мне понадобится резинка силиконовая, разрезанная и растянутая, и ленточка беленькая. Для начала я беру силиконовую резинку и ленточку, связываю узелок ленточкой на силиконовой резинке. Я завязала и теперь нам нужно из вот этой вот ленточки взять бантик так. короче завязываем бантик вот я завязала бантик и теперь нужно обрезать кончики чтобы они не распускались не прямо а вот так наискосок немножко и завязать ленточку ой резинку уже на пете я взяла по этой сестре вот такую пёсику. я ее поменяла Итак, немножко надо подзатянуть бантик, чтобы он не развязывался. Такой аккуратненький бантик достаточно. Я в первый раз делаю бантик не оранжевый, честно. Не знаю. Так, и завязываем мы бантик вот так. На два узелочка. Так, на том пете нереально завязывать бантик. У меня на этой уже есть. Это мой пет, кстати. есть бантик, я его снимаю. волосок. И на ней завязываю, потому что на ней гораздо удобнее завязывать бантик. У нее ушки такие. Такой формы. Секунду. Вот я сделала бантик. Такой белый на сестры. то есть завязывать нужно для, на тех, на каком на ком вам удобно а вот носить можно на любом вот, вот эти штуки не обрезайте, иначе у вас развязываться ну бантик можно сделать любого цвета, я например сделала только рыженькие из остатков ленточек рыженьких и беленький ленточка нужна именно тоненькая кстати, кровь для Пэта сегодня отменяется, потому что я не могу. У меня нет времени, и завтра в следующем выпуске, то есть уже в четвертом, будет так такой материал, так скажем. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите запросы на рубрику. Ладно, всем пока, с вами была Оля, с канала Задыгивы 2002. Пока! До скорого!